парольную фразу и нажимаю сиган in ввожу пин код любой то есть пин код можно менять каждый раз при входе там это не принципиально и допустим ввожу 4 восьмерки окей okay. 4 восьмерки окей okay. все видим что Адрес кошелька у меня тот же самый. И публичный ключ тот же самый. Сравниваем. C7N2U. Значит, я верно вошел в свой кошелек. То есть, я верно вошел в свой кошелек, который новый создал. То есть, я верно сохранил вот, эти, вот эту парольную фразу. Все верно сделано. Значит, им можно пользоваться. То есть все данные у меня сохранены, и я уже их не потеряю. То есть перепишу на бумажку, на листочек, сохраню в разных местах, на флешку а, и так далее. На макбуках есть вот такой замочек вверху в заметках. Установить или снять защитный пароль. Его нажимаем, установить защиту. Он у меня спрашивает пароль, да? Я пишу пароль. Нажимаю ОК и закрываю. Заблокировать все защищенные заметки. Все, видим, что у меня заметки защищены. Никто, кроме меня, либо э, знающий человек пароль может зайти, либо если у него есть отпечаток моего пальца. Все, вот я отпечаток пальца приносил, прислонил к тачпаду и у меня открылось. Все, так как вот эти приватный ключ и только и адрес и публичный ключ только для видео я их потом удалю все первый этап регистрации кошелька сделали все сохранили второй этап связываемся с пригласителем отправляем ему ты связываешься с пригласителем отправляешь ему адрес твоего нового кошелька и публичный ключ Берем вот это вот, копируем и отправляем своему пригласителю, чтобы он вам скинул активационную монетку. Пригласитель отправляет тебе активационную монетку. Показываю. Вот мне мой пригласитель, Роман Мартыненков, скинул две монеты. То есть активировал меня двумя монетками. То есть можно 0,0 одной монеткой, можно 10, кого как угодно, кому как щедрость позволяет то так активирует. То есть все видим, что пригласитель меня активировал. Потом пригласитель отправляет вам один трансферный ключ. Но перед тем, как отправить вам трансферный ключ, мы делаем вставочку. Да? Пригласитель звонит вам в skype или whatsapp по видеосвязи делает скрин или фото вашего лица и Рядом с лицом Вы. ты держишь паспорт или нет. Держишь любой документ, удостоверяющий твою личность. Все, пригласитель, то есть э, мне пригласитель позвонил после того, как я э, меня активировал, э, то есть активировать можно и несмотря на лицо, да, но уже передача трансферного ключа происходит строго по фотографии. То есть пригласитель звонит вам в скайп или ватсап по видеосвязи, делает скрин или фото вашего лица и э, э, скрин или фото твоего. Звонит тебе. Ты держишь любой документ, удостоверяющий твою личность. Все. Вот так это происходило. У меня было по WhatsApp, мы связались, меня сфотографировали с советским паспортом. Там пришлось сделать две фотки, потому что на одной развороте фамилия, имя, отчество, на другом развороте фотография. Все. После того, как фотки сделаны, пригласитель ложит трубочку и отправляет вам один трансферный ключ. Когда вы получили трансферный ключ, то ты выполняешь миграцию монет по ссылке. То есть вот эта ссылочка копируется. Смотрим. Ссылочка копируется. Вставляется в браузере, нажимается Enter. Это специально создан для трансфера инструмент. Видим миграция. Нажимаем кнопку Migrate. И для миграции у вас начинается подготовка. Ждем, когда эта подготовка произойдет. То есть, я так полагаю, что. Там определенные данные собираются Откуда, что, зачем и почему Все это подготавливается к переносу Ну, ждем недолго на самом деле Всего лишь чуть-чуть Это того стоит для того, чтобы было все хорошо Очень внимательно, ребята, отнеситесь э, к этому действию. Оно на самом деле занимает мало времени, когда уже руку набьете, когда полное понимание придет. Э, но никому не сообщайте, важно не сообщать никому свой доступ, парольную фразу от нового кошелька. Прям вообще никому. даже пригласителю и своим последователям. Просто будьте внимательны к своим деньгам. Очень много людей потеряли деньги из-за того, что просто халатно отнеслись к конструкциям, халатно относились к своим деньгам. Ну, сами представьте, вы вот возьмете сейчас и в парке, да, оставите. Свой кошелек на лавочке, а потом придете и скажете: Ой, блин, я тут кошелек забыл, да его там уже не будет. Так же самое с кошельком призм это ваши деньги. Тем более, ну как бы у многих людей достаточно объема монет на кошельках. И просто купите нормальный телефон, iPhone, к примеру, купите нормальный ноутбук, если MacBook Pro Если вы уж Позволяете себе там Десятки тысяч монет держать на кошельке Так заведите себе Хорошее устройство Я вот с 2013 года Пользуюсь MacBookами И компьютерной техникой Apple Она никогда меня не подводила Никто не смог никогда взломать Эту технику там Залезть ко мне прокрасться И что-то с нее украсть то есть абсолютно все по отпечатку пальца у вас доступ ко всему просто волшебно. Никаким вирусом система Macintosh Apple не подвержена. То есть даже если случайно вы перейдете по каким-то а, вирусным ссылкам, то вы не подхватите вирус на компьютерную технику Apple. Вирусом подвержены только Windows. По поводу того, какую технику купить, где и как, по какой цене, и тоже качественную, а не подделку какую-нибудь китайскую, тоже можете ко мне обратиться. Помогу вам купить и iPhone, и MacBook. Ну вот, смотрим, да, как этот процесс происходит, подготовки. Все очень просто на самом деле но требует времени сейчас у нас будет вот такое окошечко с тремя полями давайте посмотрим окошечко с тремя полями И еще чуть-чуть, буквально чуть-чуть терпения, и все будет готово. Видим, да? Вот она, окошечко с тремя полями. Сюда мы вводим приватный ключ от старого кошелька. Ну, давайте я вот здесь уже на картинке. Здесь приватный ключ старого кошелька, еще его называют код Соломона, еще это называют 16 слов. То есть приватный ключ старого кошелька, то есть 16 слов, парольную фразу вводите сюда, в эту строчку. После чего во вторую строчку вводите публичный ключ нового кошелька. То есть парольную фразу вот эту от старого кошелька вводите, а публичный ключ вводите новый. Обратите внимание, для чего это сделано, чтобы в автоматическом режиме э, вот этот э, механизм трансфер зашел к вам на ваш старый кошелек. И по публичному ключу передал вам э, на новый кошелек ваши монеты. То есть вот передача монет, где указано старый кошелек и переход на новый. Передано в новый. Все автоматически заполняется. Потом указывайте Google почту. Ребята, заводите обязательно Google почту. Вот здесь еще нужно написать э, пункт. Так, пригласите, привет, один трансферный ключ. Шестое. Ты регистрируешь электронную почту на Google. Опять же, все сохраняете, записываете электронную почту, пароли и так далее и тому подобное. Как зарегистрировать электронную почту на Google? Просто в браузере заходите и пишите. Зарегистрировать Google почту. И нажимаете Enter. Все, вот переходите по ссылке. Создать аккаунт. Кнопка создать аккаунт и все. И создаете свой аккаунт на Google. Почему на Google? Потому что на Google все приходит четко и по расписанию. И вот сюда вводите свою Google почту в третьем поле. Вот сюда вводите Google почту. Как только вы ее ввели. Нажимаете кнопку, когда все поля заполнили. То есть код Соломона ввели приватный ключ. Или он же парольная фраза от старого кошелька. Ввели публичный ключ от нового кошелька. Ввели адрес электронной почты на Google и нажали кнопку «Процесс». Как только вы нажали кнопку «Процесс», вы перейдете во второе меню. Вам на почту придет пин-код. Переходите на почту, видим, вам пришел пин-код. Уважаемый пользователь призм, в системе генерации приватных ключей выявлена критическая ошибка. То-то, то-то, то-то. Все. Вам пришел, мне пришел пин-код, и вам также придет пин-код. Это происходит мгновенно. Но у меня было мгновенно, у вас должно тоже прийти мгновенно. Все. После чего, вернее, вы вводите, да, пин-код. Копируете его с почты, он будет длинным, там штук 10, наверное, цифр. Его копируете прямо с почты и вот сюда вставляете. Вот, вот в это поле. После чего вставляете трансферный ключ, который вам прислал ваш пригласитель, спонсор. Вот трансферный ключ, и он используется только один раз. Он у всех будет разный. Вам лично ваш пригласитель прислал трансферный ключ. Вот здесь, когда он вас активировал, когда сделал фотографии вашего лица с паспортом или с удостоверением личности. Потом он прислал вам трансферный ключ. Потом вы завели электронную почту. То есть, трансферный ключ у вас будет находиться либо в скайпе, либо в WhatsApp, либо в Телеграме, либо в SMS. Но где-то то есть он вам пришлет трансферный ключ. Я рекомендую пользоваться Телеграмом. В крайнем случае, WhatsApp. Все остальное взламывается и могут украсть у вас трансферный ключ. Поэтому, либо Telegram, либо WhatsApp вы отправляете трансферный ключ. По электронной почте можно трансферный ключ отправить, но только ничего не подписывать. Просто эти цифры отправить, чтобы никто не знал, что этого вы отправили. И по скайпу тоже не подписывая. Берете, отправляете. Все. Как только вы ввели пин-код и трансферный ключ, нажимаете «Процесс» и у вас высвечивается вот такое окошечко. «PRISM Transfer Complete». То есть «Трансфер, призм, комплит» выполнен с аккаунта BYFGL на новый аккаунт CGG9U сумма 56 803,9 монет почему именно эта сумма потому что майнинг и все процессы на старом блокчейне завершены 24 июля то есть на 24 июля какая сумма у вас была Та у вас и переведется все никаких не будет там на до сегодняшнего дня за неделю там монет и так далее нету смысла об этом спорить вы в плюсе и блокчейн был за остановлен 24 июня июля поэтому на 24 июля вот такая сумма которая к вам придет не надо жадничать, экономить там и чего-то догонять. Слава богу, что мы вообще остались целы со своими монетами. И мы уже в плюсе, потому что пока я вам записываю видео, видите, да, у меня уже бегут монетки. Печатаются деньги. То есть я уже опять э, спокойно с вами разговариваю, а мне печатают деньги. Все. Э, я эту вкладочку закрываю, после того, как вы все проделали То есть, как вы э, получили вот такое окошечко Там внизу кнопка ОК Вот там он зелененькая, видно вон, там Горит, просто здесь не отобразилось Вот здесь внизу зелененькая, ОК То есть, вы подтверждаете, что вот эту информацию перепроверяем Что старый ваш аккаунт такой новый такой если да верно все перепроверили сумма такая да все верно нажимаете окей OK. и как только вы нажали окей OK, вам на почту приходит письмо второе уже после пин-кода призм трансфер сюцис поздравляем успешно завершили миграцию монет в новый безопасный кошелек и тут же в этом письме вам приходит 5. Трансферных ключей для ваших последователей Которые вы Передаете своим последователям По порядку То есть Видим я прописал Миграцию монет по ссылке Переходим К тебе на почту приходит пин-код для трансферта И к тебе на почту приходит 5 трансферных ключей Все, все операции у меня Сделаны Я Подчищаю ненужные цифры, то есть я удалил, обращаю внимание, что я удалил этот эти данные кошелька, потому что они использовались только для видео, то есть на них нет монет, на них нет никаких операций, этим э, эта информация была только для видео, то есть новый кошелек я создавал только для того, чтобы записать эту видео инструкцию. Все, то есть вам не надо делать то же самое, не надо удалять свой новый кошелек, а то вы начнете тупить и удалять. Не, не делайте то, что делаю я сейчас, не удаляйте. Это я просто для видео данным делал. Дальше, друзья, как будет проходить э, в моей структуре построение, э, как будет проходить передача трансферных ключей. Все очень просто. Есть, я буду отслеживать по балансу, то есть чтобы соблюдался баланс структуры. Вот видим баланс структуры миллион сто восемь тысяч монет. Это у меня. Соответственно, я создал вот такую табличку. Табличку. Здесь уже в табличке я ввожу. У меня здесь будет новый адрес кошелька и новый публичный ключ. И сразу их внесу. То есть я открываю свой адрес кошелька, копирую и вставляю. Сюда. Так. Копирую. И вставляю. Так. Заполняю это все жирненьким, зелененьким. А вот эти выделяю. И делаю их одинаковыми. То есть, что я сделал, я все данные зафиксировал на всякий случай, так же само с вами буду фиксировать данные, все кроме парольной фразы, заполнение передачи приватных ключей у меня в структуре будет происходить следующим образом, у кого самый большой баланс Соответственно, он у меня самый большой 1 108 тысяч монет. Соответственно, вот здесь баланс структуры я пишу 1 миллион 108 тысяч монет. Сколько там еще раз? 108 тысяч монет. И свой собственный баланс. 108 тысяч 169. 169 монет. И свой собственный баланс у меня. Свой собственный баланс я смотрю уже на новом кошельке. 56 806. 56 тысяч восемьсот шесть. Все. Здесь я вот так вот поджимаю, чтобы место не занимало. И вот по вот этому по балансу структуры я буду раздавать приватные ключи. То есть, все кто посмотрит это видео и мои видеообращения и обращается ко мне для получения приватного ключа, то сообщает мне, во-первых, всю информацию, которая здесь есть. Это баланс своей структуры, свой собственный баланс, край, область проживания для определения территории, для того, чтобы понимать, какой у вас часовой пояс, чтобы ночью с вами там не связаться, или не разбудить. И вообще просто знать, где какие последователи находятся, чтобы в случае, если... У меня будут попадаться люди с вашего региона Я мог их вам отдать, чтобы они у вас в структуре были Чтобы вы взаимодействовали вместе Именно с этой целью я узнаю край, область проживания человека область. Имя, отчество, фамилия ну Достаточно имя, фамилия Телефон ваш для связи Skype, электронная почта Канал на Ютубе. Канал на Ютубе, как бы, для того, чтобы подписаться на ваш канал. не чтобы у вас было количество подписчиков больше. Именно с этой целью. И чтобы получать уведомления о том, какие ролики вы записываете. Так, здесь мы сдвигаем канал на Ютубе. Так, электронную почту. Маленечко расширяем. Вот так. Дальше скидывайте свой адрес кошелька, чтобы я мог сверить, что вы меня не обманываете, что баланс структуры у вас верный. И старый публичный ключ для того, чтобы вам переслать монетку. То есть старый адрес кошелька и старый публичный ключ нужен для того, чтобы посмотреть ваш баланс структуры и переслать вам монетку. Все. По балансу структуры я буду приоритеты расставлять Вот сегодня 5 августа До 6 августа мне присылаете информацию Если у вас самый крупный баланс Вы первый получаете публичный ключ То есть чтобы соблюсти иерархию Чтобы каждый человек за предыдущее там, время работы с призм Сделал работу, построил большую структуру, чтобы его структура сохранилась И никто никого не обманул и никуда не перепрыгнул То я по балансу структуры выстраиваю То есть сначала публичные ключи, ой, эти трансферные ключи получат те, у кого больше будет баланс Это все просто делается, здесь забиваются балансы Столбик берется отфильтровывается по величине, здесь кнопочки есть, выровняем, так, ну, я делал уже это, я найду как бы, потом покажу как это делается, то есть выравнивание получается отфильтрование по балансу, и у кого будет баланс, они будут вверху, остальные с меньшими балансами внизу. Вот так и будет происходить построение. Все, уважаемые друзья, не смею вас больше задерживать, благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Вот эта инструкция только уже с, с, с, с моим видео будет под этим роликом опубликована, вы можете вот это все копировать и давать своим последователям, которых людей вы пригласили. Все, до скорых встреч, всего доброго.